Итак, друзья, еще раз хотел показать вам, как можно заработать просто очень быстро на King Profit. Это просто нереальная тема, потому что, ну, просто, ну, очень круто и очень мне лично нравится, и не только мне. А много уже кому это нравится. Я не буду говорить про услуги, про ботов, там, программы и прочее, что здесь есть. Я говорю просто про партнерский маркетинг. Просто вкратце покажу, как закрываются здесь цепочки. И проще сказать, как можно деньги заработать, вообще никого не приглашая и не новые люди и так далее. Тут и реферальные вознаграждения, и всяко такое. Вы все это разберетесь. Но просто хотел вам показать. Очень прикольная тема. Выбираю, ну я выбираю черные фигуры, там пусть пешка, первый стол. Выбираю заполненность один и нажимаю поиск. И здесь я вижу вот рексус. Я его уже сейчас видел, до этого смотрел, и сейчас вам покажу. То есть я сейчас вложу всего 5 долларов, заработаю 15 долларов. За одну секунду вообще. И не какая-то финансовая пирамида, там непонятно с чего деньги. Здесь понятно с чего деньги. Я вот смотрю, заполни с 1. И просмотр нажимаю. Вот я вижу моего партнера, это мой личник. Что будет происходить? Вот видите, у него одно место, мой же клон занят под ним. И посмотреть хочу, куда он идет. Он идет, опять же, по одной клон, место два, То есть суперпозиция. И нажимаю глазок, смотрю, мой же клон место три, То есть получается, что я вкладываю сейчас 5 долларов и получаю 15 по маркетингу то есть маркетинг вы можете здесь посмотреть черный белый там очень много информации можно это изучить но самое интересное то что сейчас мне не нужен даже ни один человек чтобы заработать деньги первое второе чтобы протолкнуть моего партнера во второй стол а тут всего три стола а тут нет много столов соответственно ему останется совсем чуть просто мне нужно нажать на эту кнопку и плюс я еще покупаю дополнительный клон, сейчас вот здесь, который также с 5 долларов мне может принести 25. Короче, тут одни плюса. Нажимаем, давайте, на данное место. Вот видите, 5 долларов мне нужно купить. Нажимаю подтвердить. Нажал. И сразу же общая лента выплат. В Кинге есть общая лента выплат, где... Мы можем посмотреть вообще кто что зарабатывал, да, каких деньги. Это все в долларах. Ну и вот вы видите, что я получил 15. Ну я и так знал, что это будет 15. Ну, я увижу сейчас здесь клона, три клона моих. То есть за одну секунду я заработал 10 баксов. Ну это ли ничего чудо Ну это ли ничего Опять же, тем, кто смотрит и первый раз видит данный проект и так далее, пожалуйста, разберитесь конкретно. Здесь можно зарабатывать просто очень много. И плюс к этому вы сможете раскрутить абсолютно любой проект, который вы уже сейчас есть, с помощью инструментов, рекламы, которые здесь представлены. Но это вот то, что я вам сейчас показал, это просто мне очень нравится. Ладно, всем удачи и пока.